Привет! В этом видео быстро я расскажу о Мадараме Шивон из манги «Токийские мстители». Это видео сделано по просьбе подписчика. 13 лет Шивон попал в колонию для подростков, где познакомился с другими представителями поколения Си-62, одним из которых являлся Куракава Изана. Скорее всего, после освобождения он был в Черных Драконах. Потом он стал лидером девятого поколения драконов. При нем банда ничуть не изменилась. Осталась а такой же жестокой и несправедливой. К тому же Шион должен был уничтожить Майки по воле Изаны. Из-за того, что дракона угнетали Казутору, Майки и его община создали Тоссу, Началась драка между ними. В итоге в легкую сокрушил дракона. Следующее появление Шиона было во время арки Поднебесия. Тогда он стал одним из четверых небесных королей в Поднебесии. Поднебесие с участием Шиона напали на Тоссу. Тем не менее, он сразу же лег спать от Дотарапеяна. В связи с смертью Зана поколение Си-62 попали в колонию. В колонии поколения Си-62 проиграла Саул Сутарану. Когда они выжили, все они создали банду в руку Харатандай. занял номер 5. Произошла стычка с брахманами, где снова Шон лег спать от удара Бинкея. Брахманы и рука Харатандай расформировались. Шион перешел к сосанам Канта, заняв должность верхушки. Участвовал в битве против Сасанов по главе Токимичи. Терется сейчас против Ацуши Сенда, И скорее всего он проиграет. Сам же Мадарейма жестокий, и высокомерен. Его любовь к дракам принесла ему прозвище «Бешеный пес». На экране его внешний вид в 2001, 2003, 2006 и 2008 году. В 2006 году ему было 19, а в 2008 – 21. Мандариме имеет авторитет среди преступного мира, ибо состоял во многих группировках, занимая высокие посты. Тем не менее, он стал считаться слабым из-за постоянных проигрышей. Шоу не владеет никакими боевыми искусствами, дерется лишь грубой силой. Скорее всего, он сильнее статистов, но намного слабее среди прочих капитанов и руководителей банд. Он сделался посмешищем после того, как проиграл мелкому майки вырубился от одного удара паяна и бинкея на этом пожалуй все до скорой встречи и простите что у меня такой хреновый коус все тело болит тяжело даже говорить